Клубный дом Островский. Большой участок. На нем располагаются у нас три корпуса. Делают по новой фасады, делают по новой всю территорию и создают идеальный красивый Зачетный вид нашего комплекса Где можно купить на завокзальном районе за 4 миллиона с копеечкой да Ничего, вы нигде и ничего и не купите, короче, как говорится Здравствуйте, уважаемые мои любимые телезрители Дорогие мои, я нахожусь на улице Туапсинская К вашему вниманию на данный момент мы видим вот он Непосредственно сам комплекс, который называется Туапсинский Знаете, вот такой ну, я думаю, многие из вас в курсе о нем, само собой разумеется. Я нахожусь на комплексе, который у нас называется Клубный дом Островский. У нас здесь большой участок земли. Оцените, большой участок. На нем располагаются у нас три корпуса. Кто-то спросит, где они? Давайте-ка покажу. Это у нас корпус Б. Вот это вот непосредственно, видите, небольшой возвышается из земли. Вот отсюда его уже лучше видно. Это корпус а, и за ним там в конце корпус В. Ну, я сейчас пройду в ту сторону и постараюсь вам все это удовольствие показать. И здесь у нас продаются помещения. Продаются помещения с кратчайшим сроком сдачи и вводом в эксплуатацию. Мы находимся на завокзальном районе. И фишка, и прикол данной территории в том, что завокзальный райончик мой самый любимый. Я сам живу на завокзальном районе, и... Вам рекомендую здесь рассмотреть э, себе к покупке недвижимость. И вот у нас непосредственно получается с этого ракурса я смогу лучше вам показать. Смотрите, то есть у нас получается следующим образом. Это у нас... Так, давайте-ка еще раз. Это корпус А, Б, В. Это у нас... Fitness. фитнес. Фитнес-зал, фитнес-центр. Он будет полностью меняться, полностью облагораживаться, если хотите. В общем, он изменится внешне по виду. Раньше здесь располагалась э, другая, скажем так, другая, другая организация. Сдавались здесь у нас, например, вот там вот было кафе. Здесь у нас были какие-то дополнительные вспомогательные помещения. Но не будем о прошлом. Давайте, как говорится, о настоящем. На данный момент это клубный дом Островский. Смотрите, здесь множество парковочных мест. Как с той стороны, где я находился, так и здесь, с этой стороны. Здесь у нас наши корпуса А, Б, В, фитнес Они у нас здесь строятся по технологии капитальный ремонт. И, конечно же, самый кратчайший срок по сдаче и вводу в эксплуатацию. Это у нас, получается, до конца этого года полностью все здесь планируется завершить. А вообще документы будут у нас уже... В это лето полностью от и до и будет проходить ипотека. Дополнительно у нас еще в ту сторону, вот именно вот как раз-таки туда, тоже наш земельный участок. Вокруг, конечно же, все в данной локации. Давным-давно застроено еще в советское время. И строить здесь негде. Земли здесь нет. Извините, центр города это самое лакомое место. Все это наше удовольствие, дорогие мои, строится по разрешению на капитальный ремонт то есть это ранее у нас были строения были здания которые у нас берут то есть это не строительство с нуля все это у нас законное с точки зрения законодательства берут помещения и делают по новой фасады делают по новой всю территорию и создают идеальный красивый зачетный вид нашего комплекса видите территории есть во все стороны здесь у нас по плюшкам по плюшкам у нас здесь нашего комплекса. Рассказываю, что здесь у нас есть. Видите, это у нас непосредственно с правой стороны улица Туапсинская. Туапсинскую, я думаю, большинство из вас знает. Да, по плюшкам в первую очередь здесь площади от 13 квадратных метров до 25. Площади, конечно же, небольшие. Минимальная цена за квартиру здесь у нас это 4 миллиона рублей. Есть огромная беспроцентная рассрочка. И, в общем, давайте-ка пробежимся непосредственно по комплексу. Это фитнес-зал. Ну, позже, когда все будет сделано, вы, конечно, скажете, что, ой-о-моё, это же уже всем начнет нравиться. А пока, конечно, многим не нравится. Это помещение у нас капитальное, ранее уже давно построено. Как говорится, будут нарезаться перегородки. Ну, на данный момент вам Практически большинству из вас ничего не понятно, и многие из вас вообще возможно сейчас, когда вы смотрите меня, крутите у виска. Но я вам хочу сказать то, что когда все это сделается, это будет совсем другая история, и совсем другая петрушка. Виды есть как в улицу, но у нас непосредственно в сторону улицы Туапсинская или в сторону жилого комплекса Туапсинский. Вот это у нас школа. То есть в школу у нас здесь минута ходьбы. На районе есть все совершенно. А это у нас жилой комплекс Туапсинский. Квартирник напротив. А мы в клубном доме Астровский. Перегородок нет, поэтому вам сложно понять. Поэтому я предлагаю вам не написать на номер телефона 8-918-880-07-47. Или позвонить. И я вам отправлю планировки и всю информацию тут вот на данный момент пока вспомогательное помещение, но я думаю, в фитнес-зал, наверное, смысла идти нету, да? И там на второй этаж далее подниматься нафиг оно надо, пойдемте-ка пройдем, наверное, в один из корпусов, посмотрим. Это комфортабельное проживание в собственных помещениях, в собственных квартирах. Классический средиземноморский экстерьер, премиальная отделка из износа стойких материалов, апартаменты сдаются в отделке white box. Про фитнес-зал рассказал, вот у нас следующий корпус. Корпуса усиливаются. Делается раздел на помещение, и за 4 миллиона рублей можете купить себе помещение, квартиру, апартамент, называть как угодно, на завокзальном районе. Видите, да, раньше здесь в этом помещении располагалось э, такси, такси «Апрель», видели, да, наверху? Ну вот, примерно, давайте-ка зайдем вот сюда, допустим. Так, три жилых корпуса, 80 номеров площади, как я сказал, от 12-13 от квадратных метров до 25 до 26 небольшие площади. Здесь у нас собственный фитнес зал будет, дорогие друзья, детские спортивные площадки, зоны барбекю. Смотрите, огромные панорамные окна. И а также у нас здесь будет паркинг. Высокая ликвидность объекта, приватность, Главное привилегия. Но ну, вот в эту сторону поинтересней. То есть вот грубо говоря, вот давайте. Стена, да, вот так будет сделана стена. Вот вы заходите, вот угловой номерок 23 квадратных метра имеет два окна. За 4 с копеечка миллиона рублей это просто красота. Где можно купить на завокзальном районе за 4 миллиона с копеечкой? Да ничего, вы нигде и ничего не купите, короче, как говорится. Мечтать не вредно, вредно не мечтать, хотеть не вредно, вредно не хотеть. Здесь будет консьерж-сервис круглосуточный. Данный застройщик построил ряд уже подобных объектов. Я вам хочу сказать, то, что все было идеально и есть, и это работает, и это сдается. Плюс, конечно же, инвестиционную составляющую никто не не отменял. Здесь вот именно вот в этих пальмах будет луанж-зона. Здесь будут места отдыха. Они ее так и называют. Луанж-зона. Пока на данный момент это свинарник-зона. Ну, далее будет луанж. Детская площадка, причем современная, там, со скалодромом каким-то. Ну, вот все они планируют сделать по последнему слову техники. Большущий земельный участок. И я продолжаю ходить и рассказывать. Здесь у нас будет видеонаблюдение, спортивная площадка, территория закрытая, своя собственная котельная, где у нас будет непосредственно производиться подогрев всего этого удовольствия, то бишь горячей воды и отопление. Далее, проходим, если мы сюда, у нас свой собственный выход в сторону. Что у нас там за улица? Ну, вот это точно. Блин, забыл не поверить. Туапсинская, да, там тоже Туапсинская. Видите, да? То есть и здесь у нас дополнительный выход. Вот эти все, что вы видите, удовольствие, включая вот это вот помещение охраны пока на данный момент, это все будет демонтироваться. И, конечно же, не забываем про кратчайшие сроки сдачи и ввода в эксплуатацию. Все это удовольствие у нас планирует завершиться. Застройщик вообще любые строительные работы планирует завершить. До этого третьего квартала 23 -го года. То есть уже в этом году планируют все, завершить все это удовольствие. Ну, я кидаю с запасом до конца года, грубо говоря. И все это удовольствие у нас будет с вами сделано. Вот за этими нашими строениями у нас тоже имеется дополнительный земельный участок. Туда тоже наш дополнительный земельный участок. Все-таки мы находимся в центральном районе. Так, если я туда пойду, тут были какие-то собакины, Видите, там вдалеке еще забор. То есть участок у нас большой более чем. И самое главное, мы находимся на ровном месте. Еще раз, дорогие друзья, кому квартиру на завокзальном районе от 4 миллионов рублей, я, конечно, мог бы сейчас туда зайти куда-нибудь, да, но там ведется полностью демонтаж, и разбирают штукатурку, все до основания снимают. Остается только секелет, как говорила моя бабушка, то есть остается чисто тело, тело объекта, потому что это капитальный ремонт, и у нас полностью все законно с точки зрения законодательства. И вот такие вот деревья, которые мы сейчас с вами видим, они все сохраняются. Места отдыха, беседки, луанж-зона, барбекю-зона, фитнес-зал. Вот насчет бассейна я не уточнил. Надо уточнить, будет он здесь или нет. Ну, посмотрим, как говорится, поживем, увидим. Во а все ведется активное строительство. Объект будет выглядеть, как бы вам сказать, да? Все выполнено из современных материалов. Все-таки, как-никак, здесь планируется такая форма, как сдача, как апарт-отель. чтобы была возможность использовать данные три корпуса. Все-таки место интересное, место будет пользоваться спросом. Вообще за вокзальный район сдается как с пулемета, потому что, извините меня, классный район, на районе есть все, вообще совершенно все есть. Плюс кратчайшие сроки сдачи, плюс документация, плюс цена от 4 миллионов рублей. Это, вот как говорится, играет свою роль непосредственно то, что на данном микрорайоне ничего не купить. Тут даже общагу вы за 3 миллиона рублей не купите. А здесь, извините меня, такой вот комплекс интересный, современный, с консервслужбой. Еще все это удовольствие у нас дается в комплектации white box. Это, то есть застройщик вам делает отделку стяжку пола, штукатурит стены, выравнивает потолок. Это называется комплектация White Box. Вот еще наша дополнительная территория со всех сторон. Ну, туда в Кучеря я уже лезть не буду, потому что там реально лес дремучий, большая территория. Еще раз повторюсь, мой номер 8-918-880-0747. Звать меня Дима, Дима ЮДВ. Звоните, пишите. Дорогие мои друзья, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Кому нужна информация о данном объекте, всю информацию вам предоставлю, все подробно покажу. Поэтому набирайте меня, не стесняйтесь. Ну и не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. А пока... До скорой встречи, дорогие друзья. Увидимся. До свидания.